Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном интересном объекте, на который нас пригласили провести экспертизу кровельных работ. Вот такой вот одноэтажный дом. Практически здесь везде идет холодный чердак. Есть только небольшой участок, вот этот небольшой мансардный участок, где утепление сделано по стропилам. Хочу вам показать некоторые нюансы, которые мы обнаружили на этом объекте и в конце видео, я думаю, вы сами сделаете, сделаете вывод по поводу того, крыша сделана правильно или нет. И э, нужно ли, когда у вас есть какие-то сомнения, э, приглашать технадзор для того, чтобы проверить, правильно вам все делают или нет. Итак, друзья, сделал небольшой обзор, вам показал вот этот домик замечательный. Теперь давайте пройдемся по пунктам и покажем вам, какие здесь конкретно есть недочеты. Показывать недочеты начнем с софита. Так как у нас здесь крыша, которая имеет и холодный чердак, и кровельное покрытие металлочерепицы, здесь в идеале должно быть два зазора. Один вентилируемый зазор у нас формируется за счет софита. Вот эта вот перфорация, да, через нее должен заходить воздух у нас в чердак. И вторая, сейчас я заберусь на, на лестницу. И вторая у нас вот такая вот сетка пластиковая. Uh, у нас, видите, есть такая деталь, которая называется капельник конденсата. К ней приклеивается пленка. Дальше монтируется сетка. И вот через эту сетку у нас заходит воздух и вентилирует пространство. Uh, и вентилирует пространство между uh, гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей. Значит.. Uh, так как я э, веду блог, да, у меня есть возможность знакомиться с различными производителями, в том числе и с производителем Дёки, я тоже знаком. Я сейчас сделал запрос у них по поводу сечения вот этих отверстий. Э, хватит ли вот этих вот отверстий для того, чтобы у нас в нужном, в нужном количестве заходил воздух в чердак. Вот они мне прислали сообщение, ну, то есть технический специалист Михаил Проватуров прислал мне сообщение о том, что есть у нас вес там, грубо говоря, полметра. А у нас как раз полметра. У нас, если используется используются э, центральная перфорации, то через вот эти вот отверстия будет заходить воздуха 40 квадратных сантиметров. Если мы открываем таблицу актуализированной редакции СНИП 117626, то там написано для притока воздуха минимальное количество должно быть 200 квадратных сантиметров. Но ну, сечение вот этих вот отверстий должно быть... 200 квадратных сантиметров То есть у нас сейчас не хватает Ну грубо говоря Воздуха заходить через эти сечения Будет в 5 раз меньше чем Нам нужно нормативно Первое нарушение Которое мы фиксируем Это недостаточно сечения вот этих вот отверстий Для того чтобы у нас была Хорошая вентиляция чердака Следующий момент если мы посмотрим То ну, на камеру не знаю будет вам видно или нет Но визуально видно Что вот это вот фризовая полоса она идет вся волной я сам по себе не очень люблю пластиковые фризовые полосы но если мы посмотрим вот сюда вот поближе то мы увидим что у нас фризовая полоса прикручена черными саморезами вот вот этот саморез уже даже прожавел и вот они идут там с определенным шагом соответственно это провоцирует тот факт, что вот эта фризовая полоса начинает идти волной. Понятное дело, что крыша, крыша из-за этого не развалится, но кому будет приятно, если ты еще, грубо говоря, в доме не пожил, но у тебя уже лобовая часть, вот эта вот, она уже пошла вот так вот волной. Поэтому... Закручивание саморезов, пластиковые элементы с точки зрения производителя, это недопустимо. То есть это нарушение. Хотя, возможно, если бы даже ребята не закрутили бы эти саморезы, возможно, все равно бы вот эту дефаску или фрезовую полосу все равно бы повело. Я лично не, эм, не использую фрезовые полосы. Мы либо используем металл, хотя металл тоже ведет, но, по крайней мере, точно не так сильно либо фиброцементный сайдинг. В последнее время мы перешли на фиброцементный сайдинг, но ну, обшивки вот этих лобовых торцевых частей фиброцементным садиком либо кедрал, либо дековик. Зашел я в дом. Здесь, как вы видите, уже смонтирована пароизоляционная пленка, соответственно, смонтирован утеплитель. Сегодня я приехал не один, приехал наш руководитель, руководитель строительного отдела Дмитрий. И сейчас он поможет мне рассказать вам о том, что о том, какие здесь есть недочеты. Друзья, всем привет! Ну что ж, переходим мы ко второму моменту, который выявили. Второму, а, да, дефекту, который мы выявили на данном доме. К сожалению, очень неприятно это видеть. Смотрите, вот такая вот у нас замечательная лестница от компании Факро. Раскладываем ее. оба она. И что нам нужно делать, чтобы пользоваться? А нужно подставлять Какие-то. пол будет заливаться вообще, правильно? Ну, пол будет заливаться, но пол же не. А тут сколько у нас получается? Ну куда? Ну, здесь у нас больше 20. Вот, вот, вот рулетка. <Вон>. Куда пол будет, на ну, такую высоту не зальется. как-то будешь ей тут пользоваться? Куда ей пользоваться? Здесь у нас получается 30. Верни, вот. 30 сантиметров. 30 сантиметров это очень высоко сюда такую лестницу категорически нельзя было во первых это травма опасно ей нельзя пользоваться а для того чтобы ей можно было пользоваться приходится вот подставлять вот такие вот делать сооружения а если она была бы... ну, а если у нас здесь бы... у ну, нас здесь, у да? нас здесь а высота а вот чернового перекрытия до чернового пола 310 то есть в идеале сюда можно было взять трехметровую лестницу 305 да, деревянную и потом ее подрезать она там с более толстой крышкой более энергоэффективная но 280 сюда лестница вообще никак во-первых и смонтирована она далее тоже неправильно явно здесь потолок будет опускаться лестница всегда монтируется запад лицо чистовым потолком для того, чтобы монтировать, надо было переговорить с заказчиком и понять, насколько у него опустится чистовой потолок. То есть понять, что здесь будет. Будет здесь подвесной, либо будет здесь гипсокартон. Учесть эти нюансы и потом только смонтировать лестницу на нужную, соответственно, высоту. Далее критическая ошибка. Вот этой модели, вот у этой модели, вот здесь вот у нас... Вот это называется транспортировочное положение. Лестницу в таком виде перевозят. Нужно было открутить вот эту вот гайку, ослабить болт, извиняюсь, ослабить болт и сместить вот сюда, вот на крайнее положение. А сейчас это приведет к тому, что нам ей просто-напросто подниматься неудобно. Мы здесь вот... Полноценно не можем да, поставить стопу, а нам приходится вот так вот корячиться по ней. То есть это тоже небезопасно. Ну и даже транспортировочные вот такие вот элементы, их поленили снять. Я, знаю, я думаю нет. Посмотрим, что здесь за монтаж вообще. Какая-то непонятная лента здесь использована. Так. А, ну для чего ее сделали, нам становится теперь ясно. А вот здесь вот дыра у нас. Дыра. То есть ничего не утеплено? Ничего да? не утеплено. Утеплитель здесь у нас отсутствует. Угу. Здесь уже... Ну, самая основная... такую лестницу поставил, скажите, честно. Такую? Да. Ну, честно сказать, поставил бы, например, в гараж какую-то хозяйственную но постройку. Люблю, если для дома с постоянным проживанием. Для дома с постоянным проживанием лучше выбрать более энергоэффективный Энерго продукт. ВТ, продукт. Да, да, типа той же самой лестницы от компании Факро, модель АВТ. То есть вот эта лестница действительно, она хорошая, она качественная, соотношение цены и качества. М -м -м. Продукт бюджетный, но при этом он с металлическим маршем. М -м -м. Как баня, гараж, какая-то хозяйственная постройка. Крепкая, надежная, замечательный продукт. Но опять же, мы здесь ограничены с высотой. Высота только 2,80. То Совершенно верно. То есть, здесь с ее до да? ну Даже монтажник, который ставил лестницу, да, ну... Ты открой инструкцию, распакуй, да, грубо говоря. Но у нас в России инструкция вообще открывается, когда уже все смонтировано и что-то не получается. да. Но понять о том, что марша не хватает, это был первый сигнал. То есть в таком виде заказчику явно лестницу сдавать было нельзя. Причем есть инструкция, которая поставляется с данным товаром. В ней четко написано, перечеркнуто, эксплуатация недопустима на высоту более чем 2,80 восемьдесят. Это самое серьезное нарушение. Открыли мы здесь небольшой участок ската. Ну, сложно, да, здесь? Непростой участок. Если... Ну, я бы не сказал, что он непростой, да, но здесь накосячили. Мы просто из опыта почувствовали. Вот такие места. Да, друзья, рекомендуем всегда проверять основные косяки в них. Если встает вопрос реза утеплителя нестандартной формы, например, как здесь трехугольный, обязательно найдете косяки. Собственно, для того, чтобы сделать ревизию, надрезали пароизоляцию, аккуратно ее закрепили. Ну и что мы видим? Вот первый у нас слой, первый слой у нас, Утеплитель уже выпал. А почему он выпал, друзья? Сейчас, подожди, вот такие щели. Да? Вот, вот. вот он из-за этого и выпал у нас. То есть ему держаться не за что. Покажи, пожалуйста, там еще. И вот пошла щель. Возле стены. Вот такая у нас щель туда. Вот, такой вот такая вот огромная здесь у нас щель. Раз, два, три. Друзья, вот так вот у нас замечательно выполнено утепление Мурла. А то вот такие вот клочки здесь распиханы. А здесь опа, а здесь у нас пустота. Здесь пустота, а здесь опять утеплитель был уложен неплотно, соответственно, он у нас выпал. И самое страшное, самое страшное, это вот такой вот огромный зазор. Вот у меня тут вот палец залазил такой вот у нас огромный зазор а почему а потому что неправильно установили молот нужно было бы этот момент предусмотреть и заложить жут примыкание по фронтону вот здесь вот видим пытались засунуть утеплитель а здесь его нету вот видим вот такие вот места очень уязвимые на них нужно всегда обращать внимание это потенциальные мостики холода вот в этой зоне сняли утеплитель для того чтобы посмотреть как закреплены у нас стропилы и разобраться что у нас внутри вот такая вот здесь чудо-работа выполнены такие вот клини стоят вот видим гвозди да там здесь у нас такой формы клин такой вот запил непонятный Уголок одного размера, здесь уголок другого размера и отсутствует опорная доска. Видим, сразу подшив. Итак, друзья, пока Дмитрий у нас собирает обратно утеплитель, давайте с вами пройдемся по поводу пароизоляции. Значит, мы увидели, что под пароизоляцией у нас смонтировано 20 см утеплитель ватного. ну или кто любит в миллиметрах 200 мм, четыре слоя по 50 миллиметров у нас уложен утеплитель. Такой утеплитель обычно укладывают сверху. Изнутри такой утеплитель неудобно монтировать. Дальше у нас идет парозоляционная пленка с рефлексным слоем, похожая на, на польского производителя. Она у нас проклеена. Видите, такая зеленая лента идет. Ну, где-то зеленая, где-то она у нас идет красного цвета. Красный цвет ленты это у нас дельта мультибанд. Зеленая лента это у нас евровент. Давайте с вами посмотрим, как у нас проклеены сложные места. Вот, например, Ригеля. Регеля мы видим, проклеены не очень аккуратно. То есть, особенно правый ригель. Ригель это кто не знает, это такая стяжка стропил. Нужна для того, чтобы дополнительно усилить стропильную систему. Вот здесь вот установлено два ригеля. Один ригель у нас. Ну, с одной стороны, Региля у нас утеплен. С одной стороны, Ригеля у нас герметично заклеены лентой мультибанд но вот так более-менее на вид нормально сделан с этой стороны у нас они сделаны евро э, евровентовской ленты зеленой и вот правый ригель видите он не очень аккуратно обклеен вот это место конечно в идеале довести до ума вот этот участок где фронтон у нас идет какая-то непонятная белая лента что это за лента? Непонятно. Что это за лента? Скажешь? Она вообще приклеена или нет? Что это такое? Вот это? Да. Нет, она вот здесь, просто для ну, Вот эта вот белая лента непонятного производителя. Вот она здесь вообще не приклеена, для вообще не приклеена да? Да. Угу. Вот в этом участке паразлельционная пленку вообще не приклеена. Смотрим. Вот эта часть, здесь вот пароизоляция проклеена. Проклеена, клеем, похож на Дельта Тикс. Вот она. хорошо здесь приклеена. Вот она, зеленая лента это про которую я вам говорил. Давайте посмотрим другие места. Так, сейчас я зашел, вот у нас гостиная комната. Здесь есть вот такой вот непростой участок. Смотрим, как выполнена приклейка пароизоляционной пленки. Вот в этой зоне. значит, Здесь вот я поднимаю рукой вот эту вот пленку. И видно, что здесь ничего не приклеено. По идее, она должна была заведена чуть-чуть больше, но ну, вот отрезана, да, и приклеивается вот, вот в этом месте. Но в то же время нам надо и продумать вот этот вот момент. Надо было условно там вот эту вот этот гидроизол обрезать так, чтобы пароизоляционная пленка замыкалась у нас на аромопоясы, чтобы у нас полностью все было герметично и не было никаких пробилов А так даже если вот сюда приклеить, есть вот это вот место не герметичное. Поэтому здесь вот они работу сделали некачественно. Забрался на другую сторону. То же самое, видите, доходит вот сюда вот по разлиционной пленке. Здесь она вот, спокойно руку запихивала. Вот, нигде ничего тут не проклеено парализационную пленку видно что он, вот там вот лента видно что она отклеивается То есть, работа сделана неаккуратно ну и если посмотреть на ригель вот так вот его обклеили здесь так возьмем вот этот участок где у нас приклеивается парализационная пленка между собой вот здесь вот у нас идет лента евровент дальше она переходит в такую белую ленту непонятного производителя у какой-то ноннай no вот, а здесь вот если посмотреть, вот тут так темновато, вот возле вот этой доски идет стык пленки, и он тоже не проклеен. А ну это вот по этому участку вот можно понять. Вот если вы сюда посмотрите, видно, что здесь не проклеено. Друзья, поднялись мы с вами в чердачное помещение. Что здесь первым делом бросается? сделано с технической ошибкой обратите внимание на конек конек у нас не разрезан это критическая ошибка конек таким образом выполняется подкровельная мембрана только в мансарде только в том месте где будет у нас теплая зона крыши это, между, то, что в полностью перекрыто, правильно? конечно из-за этого нарушена циркуляция воздуха нарушен воздухообмен в чердачном помещении а для чердака это очень важный момент сейчас даже здесь находиться некомфортно, очень жарко душно нужно обязательно обеспечить вентиляцию это первое второе Вот здесь вот один перехлест у нас не проклеен Другой перехлест у нас уже вот здесь вот идет проклеен. Проклеивать перехлесты вот в таких вот местах тоже категорически нельзя. Он, он идет, Совершенно верно. Для того, чтобы через них тоже шла циркуляция воздуха. А что здесь сделали? Здесь сделали искусственно парник. Все нагревается, все преет. Чем чревато? Ну, чревато тем, что здесь будут происходить неизбежно влажные процессы. И эта влага рано или поздно начнется у нас... Возвращаться через межэтажное перекрытие вовнутрь, соответственно, помещения. Какие еще технологические нарушения мы здесь увидели и недочеты? Применены вот такие вот черные саморезы. Вот так вот все это неаккуратно выполнено на уголки с непонятной несущей способностью друзья мы разобрали здесь фанеру которая была у нас уложена вот открутили саморезы сняли лист фанеры чтобы получить у нас доступ посмотреть вообще как уложен утеплитель правильно технологически неправильно вот что вот уже сразу бросается вот здесь вот прям хорошо видно сейчас подсвечу шуруповертом вот имеется вот такие вот у нас зазоры. Вот она прям, линия зазора пошла. Вот это вот все потенциальные мостики холода. Такие вот имеются слабые места также. Где ставили перемычки, плохо доска запилена. Имеются очень большие зазоры. Все вот эти зазоры это потенциальные мостики холода. Также вернемся к чердачной лестнице. Обратите внимание, как у нее выполнен монтажный шов. Ну, утеплителя здесь вообще нету. Вот эта вот лента, которую залепили, чтобы, наверное, глаз не бросался в монтажный шов. Все вот это должно быть заполнено утеплителем. Его здесь у нас нет. Вот такие вот у нас прекрасные запилы имеются. Как видите, рука у меня спокойно входит. Такие вот здесь мастера работали. Как все это будет воспринимать весовую нагрузку от снега, пока непонятно. Но какие-то провалы явно произойдут на крыше. Очень все вот это ненадежно выглядит с такими запилами и черными саморезами. И мебельными уголками. Друзья, хочу показать вам еще, смотрите, вот это вот у нас остались материалы и... Здесь вот лежат вот такие трубки. Трубки это снегодержатели. То есть одна вот такая вот упаковочка. Да? Вот такая вот. Это один комплект снегодержателей. То есть я сейчас насчитал 12 снегодержателей. 12 снегодержателей осталось за счет клиента на этой крыше. То есть 12 снегодержателей у нас остается на крышу. На кровлю, ну, одноэтажного дома, да, вот. В принципе, тут не надо быть супер каким-то математиком, чтобы просчитать погонаж. Вот на эту крышу. Давайте я камеру переверну. Вот на эту кровлю, да, как можно... То есть 12 комплектов по 3, это получается 36 погонных метров. Как можно обсчитаться 36 погонных метров, непонятно. Сейчас я еще хочу залезть на крышу, мы там тоже наверху разбирали показать вам качество вот этих вот снегодержателей видите вот этот трех трехметр... ну сейчас вот снизу трехметровый снегодержатель который монтируется на треугольный кронштейн и на один трехметровый снегодержатель 3 кронштейна сейчас я залезу на лестницу наверх и покажу вам качество этих снегодержателей ну вот друзья закарабкался наверх просто посмотрите как этот кронштейн Ходит по хорошему счету эти снегодержатели, ну, нормально держать не будут. Тут достаточно такой большой скат, вот и конечно не снегодержатели а туфта. Нормальный кронштейн, сто процентов вот так вот гнуться не будет. Здесь вот давайте просто посмотрите что такое даже. Обычно мы когда на крышу залезаем, там если что-то нужно ну, посмотреть, ты вот за эту трубку берешься, спокойно за него ну, как бы, за, ну, залежаешь, держишься. А тут, конечно, вот, это полная туфта. Тут даже держаться за него нельзя. Поэтому не знаю, не снегдержателя, а какая-то ерунда. Вот так вот за счет шоу-банды делается гидроизоляция соединителя желоба, конечно, не очень это все так надежно. Итак, друзья, если подвести итог нашего сегодняшнего мероприятия, то для себя я обнаружил две такие глобальные ошибки. Первая ошибка это подбор строительных материалов, начиная, ну, например, от саморезов, кончая там выбора софита. Вот, софиты деки даже полностью перфорированные, точно не подходят для вентиляции чердака на такую ширину. Например, если бы взяли э, софиты Грандлайн, то даже на ширину полметра а, сечение вот этих отверстий, оно бы точно подошло. Или, например, использование черных саморезов э, при закручивании стропила, это, конечно, косяк. Все знают уже давным-давно, что черные саморезы используются только для внутренних работ, например, для прикручивания гипсокартона. Также пароизоляционная пленка, там где-то приклеена одной ленты, где-то другой лентой. То есть такой подход, назовем его, то есть здесь кровельную работу выполняла компания дорогие шабашники. Вот это я так называю, потому что системного подхода совершенно нету. Хотя, вот, например, если мы возьмем гидроизоляционную пленку, то здесь в качестве гидроизоляции использовалась пленка Delta Max. Это очень крутая пленка. Вот. И непонятно, то есть не стыкуются. как человек, который может купить, заплатить 16-20 тысяч рублей за пленку Delta Max, вот, как может экономить, например, на саморезах. Да? Взять черные саморезы, а не желтые. То есть это говорит о том, что сам клиент, в принципе, готов платить за материалы, просто компания решила либо обмануть, либо просто ну, не доработала где-то, не хватает профессионализма, да, и вот эти вот моменты она упустила. То же самое со снегодержателем, но снегодержатели, таких просто страшно ставить, их рукой чуть-чуть туда-сюда как бы таскаешь, не таскаешь, а туда-сюда дергаешь, да, и он качается, ну, не знаю, мне бы было... Я бы не хотел, бы, чтобы такие снегдержатели стояли на моей крыше. Вторая ошибка – это качество выполненных работ. То есть сама по себе приклейка пароизоляционной пленки. Где-то она проклеена, где-то она не проклеена, где-то она проклеена одной лентой, где-то она не проклеена другой лентой. То есть качество утепления. Да, всего лишь сделали утепление 20 сантиметров. То есть по мне это тоже как бы ну, не совсем правильно. Есть какие-то сложные участки, там где юндовые. Вот, где вот мы вскрыли пароизоляционную пленку, да, увидели зазоры между утеплителем и стропилиной. Вот, в сложных местах обязательно нужно делать перехлёст, потому что идеально, ну, утеплеть крышу очень сложно. То есть есть человеческие фактор, где кто-то там что-то может быть недоработает, чтобы перестраховаться, мы всегда делаем перехлест. 5-10 сантиметров в зависимости от сложности крыши. Ну, минимум 5 сантиметров. Даже если это простая крыша, все равно мы делаем минимум перехлест 5 сантиметров. У меня, например, на моей крыше, ну, кто меня давно смотрит, знает, что я себе делал утепление крыши мансардно. У меня двухскатная крыша, я себе делал утепление 30 сантиметров. У меня стропила по высоте 25 сантиметров. Я все равно делаю перехлест 5 сантиметров. То есть я все равно, даже на простые участки считаю, что нужно делать 5 сантиметров. Здесь сделано всего лишь 20 сантиметров. Даже в простых участках мы видим, что есть какие-то небольшие зазоры. Также мы ну, видели, что пластины прикручены на черные саморезы. Вот. Еще я сделал небольшую вставку фотографии. Покажу вам, что там с одного ракурса, с камеры, видно, что когда монтировали металлочерепицу, когда уже вернее ее смонтировали, есть провал. Провал в кровлю. То есть теперь нужно часть кровли разбирать и как-то пытаться устранить этот провал, чтобы крыша была в плоскости ровная. Какой вывод еще? Вот если вывод из выводов да, мы делаем. То есть люди еще в доме не живут. Крышу им сделали всего лишь там полтора года назад. Нас они вызвали для того, чтобы мы помогли им решить вопросы с системой вентиляции. Но так как мы занимаемся и кровельными работами, тоже, когда наш приехал, вот сюда приезжал руководитель строительного отдела Дмитрий, он увидел недочеты, указал их наша заказчице. Заказчица позвонила в компанию, вот, и компания теперь э, будет как-то пытаться это все исправлять. Вот. Если не исправит, тогда, может быть, даже заказчица будет подавать на них в суд, потому что гарантия пока на крышу действует, Накровенная работа на действию, поэтому, возможно, даже будет подавать на них в суд. Вот сейчас вот мы сделаем отчет, и на основании этого отчета уже заказчик будет разговаривать с компанией. Вот недочетов в этой работе много, они не такие, не супер критичные, понятное дело, что эта крыша не развалится там завтра, но э, когда ты уже понимаешь, когда у тебя уже есть картина, да, ясная по поводу всех вот этих недочетов, Конечно, клиент уже спокойно к этому относиться не будет и будет пытаться как-то договориться с компанией, чтобы они приехали и это все исправили. Вот такая вот у нас сегодня миссия была. Еще раз, если подвести итог, да, то несмотря на то, что клиенты в этом, в этом доме еще не успели пожить, уже э, вылазят какие-то какие недостатки. И я вам хочу порекомендовать, чтобы вам не попасть в такую же ситуацию. Если у вас работает компания, которая... Ну, где-то что-то недорабатывают, у вас есть какие-то сомнения, то лучше вызывайте сразу технадзор, лучше переплатить там 15-20 тысяч рублей за выезд, но быть уверены в том, что вам сделают кровлю, там, ну или какое-то строительство да, в вашем доме, какой-то, может, там фундамент или кладку из газобетона, там, или из кирпича, или из теплой керамики, или окна поставят правильно, да, лучше переплатить какие-то деньги, вот, и чтобы технадзор отследил вот этот момент. И также я рекомендую всем делать хорошее проектирование. Хотя это сложно, вот, но нужно пытаться все продумывать, каждый шаг, начиная от конструктива дома, кончая инженерными какими-то сетями, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, так чтобы потом не попасть в просак. Вот не такой небольшой видеоролик мы сегодня для вас сделали. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так самое главное, берегите себя, не болейте. Я вот только выздоровел. Сегодня приехал первый день на объект. И уже вот такой вот интересный видеоролик, я думаю, для вас снял. Так что, если есть какие-то вопросы, пишите. Все, всем пока.